Привет всем моим подписчикам и новым зрителям, с вами Матвик. Если вы тут впервые, то подписывайтесь колокольчиком, чтобы не пропускать новые видео. Сегодня я бы хотел вам рассказать о всех искусствах, которыми ниндзя пользовались в сериале. Если вы хотите подобный ролик, но со всеми артефактами, то под этим видео должно набраться 100 лайков. Первое искусство, которое было использовано в самом начале сериала, называется Кружицу. Казалось бы, обычный волчок, но на деле сильнейшая техника, которую изобрел первый мастер Кружицу. Впервые в сериале его использовал мастер Ву в пилотном сезоне при спасении Кая. Также данная техника одна из древнейших в мире Ниндзяго и отражает стихийную силу и характер того, кто использует ее. Она представляет из себя энергетическую сгусток внутри которого находится человек там он двигается с обычной для него скоростью однако когда он всасывает в себя оппонента можно увидеть что последний будто в замедленном действии таким образом можно понять как работает кружится персонаж начинает крутиться вокруг своей оси и раскручивается настолько быстро что похоже переходит черту в связи с чем для всех вне волчка он движется неимоверно быстро Этим можно объяснить и то, что в некоторых эпизодах ниндзя при использовании кружицу могли перемещаться по воздуху на небольшие расстояния. Возможно, сила гравитации просто не успевает действовать. И кто знает, может быть, возможно раскрутиться со скоростью света и переместиться во времени. Следом в сериале появилось искусство под названием аэроджитсу. Изобрел его мастер Янки еще при жизни. Ниндзя смогли изучить эту технику в пятом сезоне путем пробирания в его заброшенный призрачный храм данная техника позволяла воинам взмывать на некоторое время в воздух также была возможность брать с собой какие-то предметы или даже человека к слову не только люди могли пользоваться этим искусством призраки тоже имели такую возможность очень жаль что нам не показали и не рассказали о том как именно работает эта техника ведь после седьмого сезона ниндзя перестали использовать это искусство под предлогом того что при его создании использовалась какая-то темная магия так то да но думаю эта темная магия не сравнится со свитками запретного кружицу их создал первый мастер кружицу да представьте себе создатель всего ниндзяга и казалось бы самый добрый человек в ниндзяга создал темные свитки запретного кружицу одно их название говорит о чем-то плохом так и есть стоит человеку либо? прикоснуться к этому свитку и он в ту же минуту раскроет свой истинный потенциал его стихийные и не только силы достигнут предела однако как я уже сказал они не так просты свиток при взаимодействии с человеком будто вселяется в него и начинают управлять его разумом даже самый добрый человек поддастся силе свитков и станет более грубым злым и сильным а если свиток будет в руках слишком долго то он полностью подчинит себе человека, и это уже будет не человек, а свиток в его облике. Поэтому это искусство и называется запретным. А вы помните битву в пещере под монастырем в одиннадцатом сезоне, где у Асфиры был свиток и у Ниндзя. Однако в битве проиграли все пять Ниндзя. Вы никогда не думали почему. А вот у меня есть предположение, что Ниндзя тогда один за одним пали, так как свиток дает больше силы персонажам сознания злым характером, а с добрым куда меньше. И чем более добрый человек, тем меньше силы дает ему свиток. Вообще, по теме свитков запретного кружицу есть просто ну очень много что обсудить. Если хотите еще роликов про это, пишите в комментариях. Последняя подобная техника это взрывное кружицу. Первым, кто ее использовал была Лили, мать Коула. Призвать шквал кружицу можно только если ты окружен своей стихией. Вы все это как обычная, но огроменная кружицу, которая само крутится без хозяина внутри. Также этот волчок очень силен и может стереть в порошок половину ниндзяга. Хорошо, что ни один злодей не владеет данной техникой, а то бы ниндзя пришлось не сладко. К слову, они тоже могут делать взрывную кружицу. Ну, в смысле, все остальные ниндзя помимо Коула. И вы представьте, что если они все призовут спинджицу бёрст и сольют и всех в одно. Это была бы самая мощная штука в ниндзяго. Но благо, что героям это ни к чему. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком и пишите в комментариях, какая из всех этих техник вам нравится больше всего. Ну а на этом все. Всем удачи, верьте в лучшее ниндзяго, добьем 2000 подписчиков до дня рождения канала, до 15 июля и всем пока!